Очень здорово. О, заказала для диета. В аэропорте надо было сразу делать ПТРТС, но она уронила два раза Это кит, поэтому Юн очень сильно переживал В России намного дешевле, 7000 рублей за двоих И вообще не больно делает, а в Корее до мозга засунут эту палочку Переходил аэропортом Юн очень радует А ночью не холодно 괜찮데? 한 단초? 응. 난 시원해 좋아. Today otra is Moscow. Today я почуто первый день. Я как то не очень хорошо поняла по русски. Кофейня я кофе заказала и она спросила маленький или большой. Я сказала спасибо большое. Но это что то у меня с аудирование проблема. Второй день уже лучше. Да, это странно. Наша первая прогулка в Москве. Почему люди не носят маски? В. В. В. В. В. В. В. В. В. В. В. В. В. В. В. В. В. В. В. В. Перевел, как чувствую, я много воздуха принимаю. Это неудобно. Это странное чувство. я не могу серьезно, Ты знаешь, в маске я могу только толком чуть-чуть могу тут вообще... До Кремля я приехала встретиться с кем? Это кто такая? Мы два года не виделись, mm. и наконец это мой первый день в Москве, и сразу э, лисы написала, надо встретиться, и наконец мы встретились. <гас> я так соскучилась, мы не виделись два года, я просто не верю, я уже стала совсем другим человеком. <гас> <гас> ну, блин, это э, самый счастливый день. Я <гас> очень счастлива, я <гас> просто не верю, что ты прилетела. <гас> я, я сижу рядом, но я не верю, что мы вместе с ней. <гас> <гас> Вот, Лиса, что ты хочешь выбрать? А тут самое шокированные Это кроли и тигуру, тигровые креветки На самом деле у вас очень много в Корее Просто я думаю они у вас по-другому называются Это просто большие креветки они А, а, а да, у нас на кресла королевские да, креветки да, да, да, а тут? Да, да. Конечно, я не забываю подарки 9 ты а знаешь, да, что да, это? Да, ты меня в тот раз угощала, листья который... да, да, да, да, полезно, кунжут кунжут, кунжут, кунжут да, листья, да, да просто я уже скучаюсь по Корее Лучше. поэтому я решила привезти да. вкусно? я рада, что тебе нравится бурочка это хлеб, паста а это салат с розлихом сегодня 1 октября и нас пригласили в кремы на юбилейный шоу Анита Цой для нас это первый э, концерт в России в Кремле. Да, мы очень надеемся там посмотреть. Анита Цой. Знаю, как одеваться, поэтому вот так одевалась. Че, поехали концерт? Это недалеко, но из-за пробок так медленно едет машина видно красный пусить и нам надо найти кассу там наши билеты очередь стоит нам то куда-то идти надо посмотрим куда нам надо пройти контроль но неожиданно нас не пускали нас не пропустили из-за подарка из корей. поэтому помощница Аниты Нина пришла и забрала подарок и вот тяжело давай, сзади увидимся, да? хорошо Конечно, нас пропустили внутри крем чтобы внутри войти, всем нужно положить полту в гардеробке. Юн об этом не понимал, а спрашивай, почему мы спускаемся Это Русская культура нам не прибите. Что продается матрешка и так далее. Очень дорого. Очень дорого. Анита нам дала в билет, поэтому мы ищем. Ну, тут вообще очень большой. Спускаемся и отдала билет. Ой, вы не представляете, как я волновалась. Я вообще не ожидала, что меня люди узнавают. И подписчики подошли. Это было очень приятно. 거기는 꼭꼭 와야 돼. 왜? 어? 어, 너무 근사하고 예쁘게 잘했어. 어 진짜? 와 뒤에... 진짜 거긴구나. 레이비야트 레이비야트, сколько я русские звёзд видела, но я хотела сфоткаться, но я очень стеснялась, поэтому не могла попросить. ну вообще. 진짜 이게 어 진짜 맛있었어 진짜 짱. 젤 был вообще супер. Я в Москве не первый раз, но почему я не знала, что ночная Москва такая прекрасная. 오 진짜로? 진짜로? Ребята, мы oh! <laughs> мы были первый раз в Кремле, в концерт у Юн вообще не был в театре в России и поэтому он не знал, как одеваться. Я сказала, надо красиво одеваться. Под вот, мы пришли в Кремль и там было просто очень красиво. Внутри конечно, проверили ПТР-тест, паспорт и билет Мы столько русских звезд видели Я посмотрела русские программы, шоу И там я почти всех видела Очень хотела сфотографироваться Но не ровно Поэтому не могла подойти. Но Анита просто мы с юном били просто вот так вот так. Короче, это был очень интересный опыт. Спасибо за приглашение. Завтра мы уже поедем на дачу с Сашей. Он вообще не знает, что такое дача. И мы поедем скоро. Давайте я сниму видео и увидимся. Аня!